Тоскана – олицетворение Италии и ее сердца. Утро в Тоскане всегда спокойное и уединенное. Местные либо варят крепкий кофе, на аромат которого подтягиваются засони из соседних комнат, либо проводят время в кафе, за утренние газеты и свежей выпечкой. Мы же после раннего завтрака отправляемся на прогулку, чтобы получше рассмотреть этот удивительный день. Вот так выглядят зрелые оливки и в конце октября начинается сбор урожая. Просто иди и снимай, насколько я люблю осень. Одновременно может лежать роса, и в кофточке жарко. Такое сочетание доступно только осенью, потому что летом солнце настолько интенсивное, что выжаривает всю влагу, которая только лежит на поверхности. Ни о какой росе идти речь не может. Кроме того, очень красиво. Здесь и следы животных. И грибы какие-то тебе растут, и какая-нибудь козявочка красивая ползает, такая растительность. Там какие-то фрукты, там какие-то овощи, постоянно что-то растет. И ладно где-нибудь за забором в частной собственности, но также они растут и вдоль дороги. Бывает, проезжаешь, а там большие зрелые гранаты растут, ягодки висят... Не думаю, что они съедобные, но очень красивые, синие ягоды. И, в общем, вот настолько все колоритно, что просто разбегаются глаза, и хочется снимать все-все-все подряд. Здравствуйте. Город Кьюзи был самым могущественным городом в эпоху итрусков, живших здесь с 11 века до нашей эры. Сегодня центр Кьюзи – это соборная площадь. Вокруг нее собраны все значимые достопримечательности города и лавочки с товарами местного производства. Здесь на выбор гурмана сыры, мясные продукты, такие как чинто-сенезе, прошутто и кьянино. Знаменитые тосканские вина, трюфели и трюфельное масло. Имея в арсенале качественные продукты, приходит вдохновение готовить вкусные обеды, творить и наслаждаться жизнью. Определить точность расположения второго этажа. если я на них фокус ненавистью. Друзья, когда сам организовываешь день рождения, ждешь его не меньше, чем дети. Тебя поздравляю с днем рождения, Гуси. Посмотри, все пришли. Друг несет подарок, сделанный своими руками. Супер Эй, Робот, добьё... Чай, Начинаем наш пикничок со скромного русского борща. У нас есть котелок с борщом, который я еле-еле довезла до сюда. Нашим ямкам и кочкам. Итальянцам понравился наш борщ. Даже хоть и без сметаны. Сегодня шикарная погода. После всяких тортов и различных угощений будем играть. Держи, попал. Разыгрываем последнюю петельку с пожеланием. На фоне этого шедеврального видео, друзья, я желаю вам хорошего вечера, хорошего вечера и подписывайтесь на мой канал. Пока!